Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на нашем действующем объекте, на котором мы выполняли все работы под ключ. Если кому-то интересен обзор данного ремонта, он будет вот здесь в подсказке. Ну а сегодня у нас на обзоре вот эта замечательная кухня. Погнали! Эта кухня выполнена у нас по проекту, который разрабатывали мы для этого объекта конкретно под ремонт. Она у нас вставлена от стенки до стенки. Здесь у нас в этом участке от застройщика есть некий короб из гипсокартона, за которым у нас спрятаны все коммуникации. Вентиляционная шахта и канализационный стояк. Для того, чтобы этот участок кухонного гарнитура не выбивался из общей, концепции вот из этой картины самой кухни, когда у нас есть ощущение, что она полностью вставлена. Мы его добили фальш-панелями, которые можно снять в случае доступа в ревизию. То есть вот эта панель у нас сделана на магнитах. Берем присоски, снимаем панель, ставим обратно в случае необходимости. Значит, кухня выполнена полностью вся у нас в эмали. Здесь серый цвет, здесь белый цвет. Столешница и фартук это у нас Слотекс, также у нас э, в этом мебельном решении есть вот такой остров, он также выполнен у нас в Лотексе. то есть здесь как вы можете заметить кухня достаточно небольшая, тут есть э, максимально необходимое все из оборудования, то есть посудомоечная машина, шкаф для сушки той же самой посуды и расстановки ее, есть э, небольшая раковина и также двухкомфорочная небольшая плита. Здесь у нас духовой шкаф, сверху у нас микроволновая печь и пошли ящики под хранение. В этом участке у нас небольшая вытяжка встроенная. Все у нас выполнено, как обычно. Мы любим делать нижние, точнее верхние шкафы у нас на доводчиков, но без каких-то открывных механизмов. То есть нет никаких типонов, мы беремся за фасад. Фасад у нас чуть ниже, чем сам ящик. И тем самым можем открыть Собственно говоря, и получить доступ в шкаф. Здесь у нас стоит снизу профиль ручка. То есть, по факту, что это такое? Это некий профиль, да, куда можно разместить свои руки и пальцы для того, чтобы опять же взяться за этот фасад. Без профиль ручки такую реализацию не сделать, если у вас неинтегрированная ручка, как на некоторых объектах мы делаем, прямо сразу идет в фасаде. Как я сказал, здесь посудомоечная машина, этот ящик у нас вилки и ложки и под некие э, предметы, которые могут быть. Снизу у нас ящик также на профиле ручки э, под кастрюли и сверху у нас ящики выполнены все на типонах. Вот такое открывание механизма идет. Что касаемо э, подсветки, подсветка у нас на этом кухонном гарнитуре, она как и на всех объектах идет врезанная, то есть не накладная. Это немного усложняет весь процесс работы, но так выглядит гораздо лучше. Как вы можете заметить, до верхних шкафов не так-то просто дотянуться, но тем не менее, при необходимости туда можно ненужное, будем говорить, о о кухонное оборудование складывать. Что относительно верхнего участка. Вот в этом участке у нас идет вытяжной канал от застройщика. Мы немного его перенесли, потому что он был вот в этом участке. Там в ближайшее время, как у нас придет эта позиция заказная, будет фальш -решеточка, которая красиво закроет этот участок. Потолок у нас здесь натяжной. Значит, под самый потолок кухонный гарнитур мы не поставили, чтобы у нас не было никакой щели. Сделали небольшую декоративную планочку. И вот в этом участке мы также поставили небольшую планку она нам для чего собственно говоря здесь нужна для того чтобы у нас была возможность открывать духовой шкаф также открывать распашные дверки да и не стукать вот об этот участок что относительно вот этого острова, для чего, собственно говоря, мы его здесь сделали. Так как кухня-гостиная относительно здесь небольшая, мы сделали вот такое решение. Для того, чтобы за этим островом можно было спокойно посидеть и пообедать, здесь у нас есть место под ноги. А если вернуться вот в эту сторону, то с этой стороны у нас есть место хранения. Под бытовую технику, либо под какие-то крупногабаритные элементы кухни, там, не знаю, кух, кастрюли, сковородки и все прочее. То есть у нас общий концепт – это встроенная кухня вот с таким вот островом. Что с технической точки зрения? Вот есть некая такая штука, как алюминиевый поддон под раковиной. Многие его ставят, многие не ставят. Мы стараемся ставить по причине того, что есть вероятность того, когда вы моете посуду или здесь прибираетесь, да, у вас может по обратной стороне фасада побежать вода. И, соответственно, вот этот участок ДСП ламинированного Несмотря на то, что он обработан кромкой, он может со временем просто разбухнуть. И когда вы будете открывать свой кухонный гарнитур, внешне он будет выглядеть красиво, но когда вы открываете, у вас снизу есть разбухший участок. Вот. Собственно говоря, именно поэтому мы используем алюминиевый поддон, для того, чтобы со временем ничего не разбухало. Но если он визуально у вас будет раздражать, ну, на здоровье выбирайте как бы, и будет у вас, будем так говорить, новый участок кухонного гарнитура в этом месте у нас полностью идет вся сантехническая разводка также у нас здесь есть несколько розеток несмотря на то что здесь вода розетки мы вынуждены были здесь сделать так как у нас идет кухня небольшая но у нас есть подключение электроприборов к сети которое нам где-то необходимо было разместить Размещено это все здесь, также у нас в этой кухне есть система от протечек, она у нас установлена в другом месте в этой квартире, и, соответственно, в случае протечки, если у нас вода пойдет здесь или от посудомоечной машины, то краны автоматически перекроются, и, собственно говоря, протечки никакой не будет.